привет друзья сегодня хочу рассказать про шуруповерт вот хундай снова снова хундай вот сейчас быстренько расскажу достаточно неплохая значит вещица такая для работы годная так скажем да? вот железные такие вот у чемоданчика железные металлические клипсы защелки достаточно неплохо сделанные вот плотненькие такие раз вот, сам сам кейс такой тоже достаточно удобный вот ручка такая вот. про марку хондай хочется рассказать что это ну не лже хондай это нормально как бы бренд вот, вот так открывается кейс. Вот, смотрите. Он, кстати, про кейс, бы, сейчас я сейчас расскажу. У кейса нету здесь металлической петли, но зато достаточно плотная такая пластмассовая, то есть она гибкая не порвется. Этот шуруповерт уже достаточно давно в эксплуатации да, и зарекомендовал себя. Да. Вот, вот ящик он не гнется то есть плотненький такой кейс в кейсе вот есть стандартный набор вот таких сверел да вот они как бы, ну, вроде как по металлу но универсальные такие и битки вот и переходничок вот такой вот есть вот, ну это так это конечно не супер-пупер здесь наборчик, да, вот, вот она уже такая покоцанная, вот съеденная битка, вот, но это так, вспомогательная, то есть можно обойтись и другими более хорошими. Со сам шуруповерт, вот, смотрите, какой, с литионными аккумуляторами, вот, трехконтактный, вот, логотип, вот, все обозначено, Банки внутри самсунговские, вот, патрон, патрон, ну такой вот какой-то идет вот на всех этих хундаях, на шуруповертах санду какой-то, со значком R, зарегистрированный бренд, вот, две позиции скорости, достаточно плотненько так переключается, вот. Что еще рассказать ну вот есть реверс конечно тоже но он не люфтит все нормально вот значит патрон здесь выглядит ну единым со стопором да вот 17 позиций здесь переключать можно трещотку она достаточно мягкая. а есть в ютубе видео, где разбирают вот этот ну, какой-то блогер разбирает э, вот этот шуруповерт на части. в нем редуктор, как бы все убедились, что железный, железный и достаточно мощный двигатель. вот э, 28 ньютонных метров усилия у него максимальное да? И сверление вот как еще оборотов от 300 этого хватает в принципе для шурика вот где-то засверлиться подсверлиться вот то есть вот он так вот, он. вот здесь можно посмотреть диодный уровень заряда вот достаточно вот такой плотненький вот и ничего у него в принципе не люфтит да, то есть пластмасса такая, ну, достаточно мощная и как бы работать, мне кажется, вполне можно, то есть и даже в профессиональных целях хотя некоторые опять же, сейчас вот я расскажу ссылаются на то, что вот такая зарядка вот у этого, и что у него вот нету третьей как бы фазы вот здесь да которая не позволяет быстро заряжать Но дело в том что вот у этих аккумуляторов здесь вот в процессе работы даже при продолжительном достаточно долго держит заряд и пока ты работаешь с одним аккумулятором вот, этот, вот если он разряжен да и нужно ну подзарядиться то хватает времени до зарядиться пока этим работаешь и все ничего такого нету вот такой блок питания вот такой блок питания значит вот с проводочком вот и подключается подключается вот сюда в в этот в блок питания отдельно да штекером что вот удобно может быть потому что допустим если вот это в розетку включена да то а, можно просто соединить аккумулятор вот а, не тащить к розетке а вот это взять а, поставить на зарядку вместе с этим подойти в штекер воткнуть оставить уйти и это, ну, запасной взять то есть, примерно вот такой вот принцип да? вот. Положу, вот, укладывается все а, вот в такие ложементы, да, достаточно ну Вот даже аккумулятор вот на вот таких вот как бы здесь клипсиках вот, не болтается. Вот что что вот с этой крышечкой, да, кстати, вот эта крышечка есть, вот закрывает, ощущается. для как бы, ну, чего этот аккумулятор? И вот его вот так вот сюда. Вот ника укладывается. И он не трясется. То есть ничего не болтается в кейсе при переноске. При переноске. Ничего не болтается. Вот, вот в продолжение. Давайте сейчас вот я хочу продемонстрировать. Ну, как он закручивает. Вот, конечно, вот эту такую вот тайваньская, которая вот все знают, э, Vir Viral Power. Вот, она тоже немного съеденная. Вот, вот ну, ее можно пользоваться приспокойно. Вот. У этого, значит руповерта да вот а, если говорить о люфте патрона да, вот многие говорят что есть там, люфт патрона так, сейчас я вам продемонстрирую ну, как как таковой не особо он прям разболтан ну вот он шатается но это не критично как вот сколько мы работаем я причем я не новый а инструмент вот, стараюсь как бы показывать тоже в своих роликах, видеороликах вот этот уже пройденный как бы ну испытанный, вот он живой все прекрасно но жестко достаточно эксплуатировался вот, вот тут вот всякие есть на нем всякие царапины вот он такой вот поерзаный как бы так что ну, нормально И я считаю что вполне вот за недорогие деньги он вот там четыре 300, что ли, стоит вот в таком ящике, в таком вот, э, э, э, кейсе в таком, да, то есть, мне кажется, что если брать э, такие вот шуруповерты, ну, можно смело, то есть, не заморачиваться там, суперфрутом, там, за 10 тысяч, за 15 тысяч шуруповертами, там, мне вот вариант, вот есть такой небольшой такой вот допустим выход ход, тоже не критичный. я не знаю, кто, это, кто вот к этому придирается то есть в работе. Допустим, смотрите, какой вот, вот. Ну, нормальный, обычный. Вот. Ну, ну что, это, я бы не сказал, что это вот этот вот беготня вот этого этой биты да, что это какой-то прям вообще жесткая какая-то такая тема, что ну, вот, нормально можно закручивать так что вот сейчас я вам покажу, как он закручивает, загоняет все эти болты ой, шо, э, саморезы ну вот, приготовил разнокалиберные такие на какие были шурупове, о, эти саморезы, вот а, ну, Сейчас покажу, давайте вот начну вот с такого вот, э, как спресс шайбы кровельный или как он, вот смотрите, даже не засверливаясь ничего вот на режим сверления поставил без трещотки первую скорость заряд вот на два деления всего вот тут вот пока он... ну, вот смотрите вот я не давлю вот, вот не давлю бита слизанная поэтому проскакивает ну ничего страшного вот давайте сейчас покажу без усилий без усилий тоже на в режиме сверления вот сейчас я вот вот этот вот выкручу давайте обратно сейчас вот, вот да. смотрите и магнитит еще ну это битка магнитит конечно вот прекрасно работает сами саморезы самореза вот еще раз давайте раз. Сейчас я возьму биту по конечно. Это стрёмное. Сейчас, секундочку. Вот взял биту получше, потому что что-то я решил вот это вот сэкономить решил. Вот взял нормально целенькую, более-менее целенькую. Вот. Сейчас я заменю. Ну, она чуть-чуть покороче, кстати вот. Вот. Смотрите, кстати, покороче, вот оно, меньше такого биения. Вот сейчас вот, смотрите, опять же, в голую доску, да, вот половая доска, и вот такой вот саморезик, вот, на режиме сверления, да. Так, сейчас, так вот повыше, подумаю. Вот он, раз, два. ой. Давайте еще раз. Ну, он вгоняет со шляпкой на режиме сверления. Вот. Вот. Ну, он утопил. Видите? Утопил. Никаких усилий особо не надо применять. Говорят, что вот этот вот шуруповерт Это что-то там схожее с Хаммеровской Какой-то моделью да, что Одинаковые вот, вот, вот, Батареи Ну, это у многих вот такая вот Одинаковая батарея Но они не взаимозаменяемые Конечно, вот тут вот под, э, Разрез не такой как у, у каждого разный У каждого производителя разный Вот это вот маленький, да, вот такой шуруповерт. ой, этот э, саморез. Ну, вот можно на трещотку, если на, на первую поставить, вот первая позиция. Давайте первую сейчас проверим. Ну, вгонит его спокойно. Вот, смотрите. Вот. Я не давлю, вот, вот сработала трещотка, вот, трещоточка сработала. Там. Вот. Под миз... мизинец подлазит вот, вот, давайте, опять же, вот это вот вся дребедень с, с, с, как его? с трещоткой, да, как-то кому как, ну, вот он гоняет, вот, срабатывает, вот, ну, усилия Чуть... вполне то есть. Вот. Вот. если переключить на 13 вот если на 15 уже не удержишь его, то есть, он уже вырывается на 17 я уже не могу удержать его. так извиняюсь немножко отвлекли уже забыл на чем остановился почему вот смотрите без усилия то есть, если на выставить нужный режим, то ну сколько надо, столько и вгоните вот. опять же, если вот на девятке трещотка до да, стоит, допустим, спокойно он спокойно его выкручивает. Вот. Вот, давайте попробуем сейчас. Вот такой вот не знаю, что это тут за... размер. Вот, на девятке, вот, смотрите, даже не переключаю. Не давлю, стою в сторонке и курю. Вот, не давлю, просто кручу, вот. И вот сработала трещотка. Вот он прихватил. Все, на девятой позиции. Конечно, если вы там на вот такую позицию, да, то его можно еще больше вогнать вон, смотрите, он ушел туда вон, смотрите я не давился вот обратно вот он его выковырил так что на ну, вполне приемлемый шуруповерт вот а вот это вот марка до хондай хендай ну не разочаровывает принципе вот инструментов как бы предостаточно тоже взяли накупили для всяких там строительных работ таких да ну есть конечно и дорогие там у нас инструменты всякие да но ну, вот есть и не очень да такие на износ ну на износ взяли а он не изнашивается нифига так что вполне можно себе позволить приобрести то есть тут написано что сделан он конечно по лицензии хундай корпорация корпорация хундай корея и вот что интересно написано что ну сделано в китае да ну тут какие-то указаны параметры что какой-то компании Кота Индустрия USA, да, то есть с Америкой что-то связано. Но дело в том, что я в интернете пробил, да, вот эту вот компанию Кота Индустрия, она занимается ввозом еще и каких-то автопринадлежностей в России, да и во всем мире тоже. Про Рубанок тоже вот расскажу в будущем тоже Хонда профессионально там подошва толстая то есть, ну, и она цельная алюминиевая Он вообще в швейцарии собран прям конкретно написано везде как бы не не лже швейцария я не думаю что Марка Hyundai будет вот так вот шутить, да, или позволять кому-то где-то там в России вот так себя позиционировать во всем интернете, да, вот этим именем, да, и не предъявив претензий, то есть, то есть это ихняя, ихняя, просто, ну вот, вот это вот для российского рынка, ну, я, кстати, еще один э, обзор хочу сделать про шуруповер, тоже Hyundai, 45 ньютонов Усилие у него максимальное. Вот. Ньютоны метров, да? Он куплен в Англии тоже. Хендай. Ну, немножко другой. Я покажу вот в следующем ролике. Вот длиннее. Длиннее взял на сверление. Вот, смотрите. Вот. Я не знаю, это десятка, что ли, как. Вроде десятка. Вот, пожалуйста. Я не давлю не давлю, я так просто удерживаю битву, вот. вот спокойненько вгоняется, вот, утопил, вот, пожалуйста, обратно, Но такой, конечно, длинный, ему уже будет напряжен То есть, если такой вгонять, то лучше, конечно, зацерурировать предварительно. А, вот ну, тоже можно, если прям очень нужно, то можно ее. и таким. Вот. Сейчас. Длинные они всегда. Вот, ну, ну, пожалуйста. Я аж стол прям засверлил уже. Стол не жалко. Вот, ну, пожалуйста, сейчас. Вот на весу вот, пожалуйста, здоровье. Ну и все, обратно его теперь. Не выкрутишь, тут резьбы-то уже нету нихера. есть вот так, только то, то, то придавить, придавить вот, вот так вот. Приспустить самому. Ну а дальше вот уже, когда как где резьба, вот он уже сам сам вылезет спокойно. неудобно конечно это глядеть в камеру и показывать все тем более я особо ты не владею камерой. ну вот так вот вот вот такой вот. есть у него вот тут вот еще подсветочка такая вот за затемненная тут такая вот эта вот фара да, фарочка маленькая да и она днем конечно ну вообще ну, никакущая она не светит вот. Вот днем. Ну днем все видно, но зато в потемках удивило то, что она все-таки как раз-то и освещает. Но в потемках если работать, да, то есть и налобный фонарик всегда, и подсветка. Так что вот такой вот. Вот. И что еще интересно, у него вот есть такой тормоз, сейчас я вот покажу. Вот, сверление, допустим, да, вот смотрите, Оп оп сам видите раз раз раз и, оп то есть, и кнопочка такая вот смотрите можно допустим вот регулировать вот, есть, усиливать вот, разгонять да, да вот. вот это в режиме сверления да было вот вот в режиме закручивания первая скорость да Я бы не сказал, что это слабенький, ну такой средней мощности шуруповерт. Есть, про него уже, конечно, есть обзоры, кто-то критикует, кто-то, кто-то не, не не очень критикует, кто-то хвалит. Я вот похвалю, я скажу, что это нормально нормальный шуруповерт. Вот он падал, падал, вот он, видите, вот здесь вот, такой покосанный, ну где-то там съехал там скользил, ну, вот резиновая вот эта вот прокладочка, вот рукояточка, ну такой он достаточно хорошо лежит в, в этой в руке, вот удобно, вот удобно То есть, переключать, вот. обычный шуруповертик такой литий-ионный уже. Вот. Если сравнивать там со всякими интерсколами, да, там, с большими батареями, вот то те даже послабее будут и по менее удобные, чем вот такой вот, вот шару Так что, друзья, все, спасибо за просмотр. Прошу прощения за мои длинные нудные ролики. Хочу как можно подробнее себя все рассказывать. Все. Вот, всем пока вот ждите еще ролики про про хундаевский инструмент вот, который которого еще предостаточно все спасибо до свидания